На вопрос, почему вы сейчас так много говорите о Украине, я уже пытался ответить, отвечу еще раз. Потому что я считаю, что сейчас Украина стоит на пороге очень важных событий. И как автор Андрей Пьянковский, я точно так же переживаю за судьбу Украины. Если на самом деле происходит то в Украине, что мы думаем, а это захват СМИ, внедрение в политический мир Украины, человека, заранее обработанного Кремлем, то, о чем говорили до выборов о Зеленском, и никто не хотел обращать на это внимание так называемая операция «Буратино», если все пазлы складываются в одну картину, мы не можем этого не замечать. И как бы последние попытки предупредить людей перед 21 июля – Прийти, естественно, на эти выборы и попытаться противостоять вот этой фейковой партии «Слуга народа». В очередной раз призыв, попытайтесь сделать все для того, чтобы они не захватили власть в вашей стране. Если их в Раде будет большинство, тогда парламентская президентская республика Украина полностью будет подконтрольна. Олигархом Медведчук Коломойский Рабинович. И все трое, они являются партией капитулянтов, все трое мечтают о реванше России в Украине и готовы договариваться с агрессором. Этого допустить нельзя. Мне прислали ссылку на вот этого блогера, зовут его Стас Домбровский. Я почему-то думаю, что в украине это достаточно известная личность, по крайней мере в Одессе. До конца я не знаю, кто этот человек, каюсь. Судя по всему, либо рок-музыкант, либо какой-то артист, режиссер, не знаю. Напишите в комментариях, кто это. Но вот его короткий ролик в его такой эмоциональной манере. Смысл этого ролика простой. Сейчас украинец равно прохобот И дело не в том, как вы это называете. прохобот или приверженцы Порошенко. Понимаете, эта история прошла. Порошенко уже не у власти. И все эти обвинения, прохоботы зелофилы, все это должно уйти на второй план. Я уверен, что людей, которые проголосовали за Зеленского, в массе своей обманули. И сейчас мой призыв именно к ним. Господа, если вы сделали такую ошибку и проголосовали за Зеленского, эти 73%, я уверен, большинство из них обмануты, либо те, кого не устраивали реформы Порошенко. И все это совершенно понятно. Но сейчас ваша страна находится в опасности. 22 июля вы можете проснуться в совершенно другой стране, капитулянской Украине. Забудьте то, что вы делали на выборах. Все обиды в сторону. Если вы сделали ошибку и проголосовали Зеленского, сейчас идите на выборы и исправьте свою ошибку. Голосуйте за тех, кто действительно достоин называться украинцем кто не стремится к сближению с Россией, не стремится к капитуляции. Вот это мой призыв. Ну и в конце ролик Стаса Домбровского, я думаю, хорошо, если его увидят многие. Да, там много мата, но, судя по всему, это такой блогер, который всегда использует это его такая фишечка. Не обращайте на это внимания. И последнее. Если вы думаете, что сейчас достаточно будет проиграть эти выборы, а затем замутить еще один Майдан, я хочу вам сказать, господа, следующего Майдана в Украине уже не будет. Если вас интересует, почему, я могу сделать отдельный ролик. Но Майдана, четвертого Майдана в Украине уже, к сожалению, не получится. Так что на это не рассчитывайте. Идите и голосуйте, голосуйте против слуги народа. Уважаемые одесситы и гости города Ну не бывают все люди святыми У каждого есть свой скелет в шкафу Если у кого-то нет скелетов в шкафу Значит это от пудов или убийца Или душевный пидорас Или он сосал у Путина Но как только мы начинаем копать информацию На каждого представителя команды З Блять нихуя не находится Вообще не там откуда только официальных 211 человек. Вот неофициальная команда состоит из более 500 человек. Вот откуда они взялись? Из ниоткуда. За пару месяцев перед выборами в Верховную Раду. Бам, такие и есть. Такого не бывает. И вот мы нашли ответ. Смотрите, партия «Слуга народа» была зарегистрирована еще в 2016 году. Правда, под другим никнеймом. Партия «Рышучих змин». Основателем был Евгений Юрдыга. блять, какой человек, такая фамилия. А в 2017 году они переименовались в «Слугу народа» и главой партии становится Иван Бакалов, он же управляющий с 2013 года, товариществом Квартал 95. Следует из этого всего, что выход фильма «Слуга народа» был прямой предвыборной кампанией, а ведь его в общей сложности пересмотрело 20 миллионов человек. Сейчас мы про аудиторию 18+, ведем речь, которые могут голосовать. То есть, они заранее знали, что делали. Кстати, сайт партии начал развиваться еще в начале 2018 года, когда еще никто и не говорил про Верховную Раду. Поэтому и не странно, что в интернете до 2015 года у всех кандидатов почищены социальные сети и вся инфа о них личная. Теперь прикинем. Помимо того, что каждая серия стоила 100 тысяч долларов, партия активно работала три года официально. По ходу, получается, она именно искала кандидатов и зачищала их истории. Если команда из 500 человек работает над своим имиджем, пускай каждый получал по две штуки. Примерно. Такие цены в среднем у помощников депутатов. 500, 2000 на 36 месяцев-то больше, чем 36 миллионов долларов. Блять, у кого могут быть такие деньги. Думаем, думаем. Правильно. Коломойский еще походу в 2014, даже в 2015 году вступил в преступный сговор со всеми остальными олигархами, и они решили восстать против Пети. Соответственно, что получается? Что какой бы ни был Петя кровавый пидор, блять, а мы в его случае имели единственного настоящего президента Украины с большой буквы, а не то, что имеем сейчас. Какой бы он ни был хуевый, а таки на нем держалась вся национальная идея. Ведь как еще объяснить, почему до сих пор не было Майдана, когда мы явно прямым шагом идем и сдуем в россию так что господа блять парохобот парохобот рознь, блять на самом деле украинец такие равно парохобот я сейчас не защищаю парохоботов мне тоже не нравился порох но ну, ебаный пиздец что происходит прямо сейчас здесь и сейчас мы открыли реально блять заговор пророссийских олигархов. Им, в принципе, их нельзя назвать пророссийскими или проукраинскими. Им похуй, лишь бы бабло рубить. Порошенко не давал им рубить бабло. Порошенко действительно, сука, строил Украину, блять. Хотя, конечно же, и набивал себе карман. Но тут одно из двух. Где нам не оставили выбора? Вы говорите о демократии. Домбровский один из них. Поэтому смотрите мои видео и подписывайтесь на Гонзо ТиВи.